кривом врагу безопасно или устоит уезжать безопасно уже будет также приятно вас слушать в прямом эфире спасибо я очень тоже скучаю за прямыми эфирами и за нашим общением за всем остальным все в порядке подскажите как виду вид воды вид, вид, человека вид запоев дякую вам за все миру и добра ставьте тазик с водой просто под его кровать пусть он спит также пусть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 пьяно говорит, ты падлюка чтобы ты захлебнулся пішов від моего мужа чтобы тобі було лихо Тьфу, на тебе потом представляйте мужа свою говорити: хай в тебе будет все гарно хай тобі всі дороги відкриваються будьте в мене такий гарний такий любимый чтобы ты там и так далее то есть делите человека алкоголика на его